Да, прежде всего легкое. Для меня вот это очень актуально, что перестало в первую неделю были проблемы, потому что вот овощей все-таки много, бобовые, да, вот и кишечнику, желудок ну, сопротивлялись, да, было uh -huh. какое-то вот, ну, вздутие, да, а вторая неделя, и я как раз прочитала, что вот это именно происходит, что кишечнику нужно очиститься от всего, не бросать да. ну и вообще mm -hmm. я для себя мне очень понравилась трефала я решила что я ее буду не курсами пить ее же регулярно можно вообще вот и ее, или все таки курсами ее пьют курсами а потом ее можно пить для профилактики определенные дни в месяце. я вам пришлю mm -hmm. в вот наш с вами чай график как можно пить трифалу именно для профилактики вообще